эту землю, приехали на место, где в этом году есть пробужденная сила, потому что у нас есть с вами цель. И мы эту цель точно все знаем. Да? Вы об этом были предупреждены, о том, что мы едем не решать ни какие-то психологические проблемы, ни какие-то сложные внутренние проблемы. Мы приехали сюда все за одним и тем же. Мы хотим раскрыть в себе определенные способности. Способности, связанные с магическим потенциалом. Во все времена всегда подобное действие сопровождалось определенными мистериями, или таинствами в переводе. Таинство это некий процесс, который человек проходит определенные этапы жизненного пути, и в этих этапах раскрывается то, что невозможно было раскрыть до сегодняшнего дня в обычной человеческой жизни. Прежде чем мы с вами приступим к пониманию, что мы будем с вами делать, хотелось бы несколько слов еще раз вам напомнить о том, что такое магия и что, собственно говоря, мы ищем. Те, кто занимается у меня достаточно давно, в том числе и на общей теории магии, и вот Нелосибирская группа, которая сейчас закончила процесс установки больших арканов, знают о том, что когда мы говорим о магии, мы прежде всего говорим о в большей степени знаниях знаниях, которые позволяют человеку не совершать неправильные действия, неправильные с точки зрения системы, которая установила здесь некие режимы жизни. У системы есть своя цель, развивается цивилизация. Развивается цивилизация через сознание людей, которые включены в тот или иной процесс на том или ином временном отрезке. Силы эти не имеют начала и конца. Они не имеют рождения, не имеют смерти. Это информационные потенциалы, которые мы совершенно напрасно порой переводим на человеческую форму. Это дает нам искажение в понимании, мы называем их богами, а представляем их в человеческом обличии. Соответственно, представляя их в человеческом обличии, мы совершаем грубейшую ошибку. Мы представляем, что они будут вести себя как люди, думать как люди, действовать как люди. То есть они становятся равны нам. А человек живет в искажённом мире понимания о том, что если человек, то он равен другому человеку. Только по этой простой причине люди совершают огромнейшее количество ошибок, не понимая субординацию, не понимая, что люди не равны друг другу. Как ни ужасно это звучит с точки зрения культуры, в которой мы воспитались. Тот, кто становится на путь магии, должен первонаперво уяснить себе эту простейшую истину. Человек отличен от другого человека тем, что один знает, что он делает, а другой просто плывет по течению. Вот тот, кто знает, что он делает и предполагает последствия своих действий, встает на путь магии. Или на путь управления другими людьми. Это две ветки, два ответвления. После определенных событий жизни, когда человек понимает, что он не такой, как все, он принимает решение идти ему во власть или идти ему в магию. Присутствующие здесь выбрали путь номер два. При этом присутствующие здесь должны прекрасно понимать о том, что магия от колдовства, обычного колдовства, с которым мы привыкли сталкиваться в нашей культурной среде, она отличается разительной И прежде всего тем, что колдун никогда не знает, с какой силой он имеет дело. Он думает, что он использует силу для своих мелкошкурных интересов добывая себе любовь, богатство, славу и какие-то еще чисто человеческие аспекты жизни, которые, конечно же, каждого человека волнуют, пока он человек. Но никогда колдун не задумывается над тем, что он на самом деле сам есть метод манипуляции, источник манипуляции для той силы, которая, возможно, как-то помогает ему в каком-то определенном пути. Человек, который вдохнул колдовского потенциала и почувствовал колдовскую мощь, как правило, шкалит от собственной значимости. И таких, к сожалению, очень много, потому что магический потенциал как основа магического сознания есть абсолютно в каждом человеке. Другое дело, что до определенного момента он находится в совершенно спящем состоянии. Он может спать одну жизнь, две, пять, десять. Но в конечном итоге, когда бытийная масса человека возрастает, возрастает его опыт, возрастает его сила знания этого мира, он становится несколько отличным от другого. Но что должно произойти в жизни человека, чтобы он почувствовал себя отличным от другого? Его жизнь должна быть отличной от другого. И как правило, это связано с определенными жизненными катастрофами. Каждый присутствующий здесь, за очень редким исключением нашей молодежи, пережил эту катастрофу, а может быть даже и не одну, пережил абсолютное разочарование своей жизнью, пережил разочарование прошлыми принципами жизни, те, которые были даны ему общим человечеством. И общее человечество говорило, живить так, это нормально. Ты будешь здоров, ты будешь успешен, ты будешь любим, у тебя все это будет, потому что этого хотят все люди. Помните прекрасный фильм Москва слезам не верит, да? такой культовый советский фильм, вот беседа этой девочки с главным героем, Он спрашивает, а что, все хотят быть начальниками? Или все должны быть начальниками? не все должны, но все хотят. Вот это Классика миропонимания человека той эпохи, все должны хотеть одного и того же. А если все хотят одного и того же, то системой проще просто включить инструменты, которые помогут человеку достичь или не достичь того же самого. То есть он устраивает, устраивает человеку система такие режимы бытия, в котором он просто не может хотеть ничего, ничего другого. И должна совершиться в жизни полная катастрофа, когда человек меняет свое мировоззрение, когда у него сносит будхиальное тело, он говорит, все эти ценности, они не просто не поддерживают. Жизнь, они ее разрушают. И тогда человек начинает задумываться о следующем этапе своей жизни. Что сделать мне со своими ценностями, со своими убеждениями? Правда, не все. Некоторые забывают о том, что катастрофы в жизни были, стараются об этом не помнить и жить как все. Думая о хорошем, живя сегодняшнем, ему помогает в этом общественное мнение, психологическая литература и та новая мода на свет, которая образовалась у нас не так давно, лет 20 назад, когда к нам хлынула литература около христианского толка и рассказывала о том, что человек не должен ни к чему стремиться, он должен просто жить. Вот эта расхожая фраза, которую вы наверняка сами читали и переживали в своей жизни, жизнь ради жизни, было такое. Вы сталкивались тоже с этим и наверняка пытались жить по этой доктрине. Жить ради жизни. Получилось? А? По-моему, как-то не очень получилось, иначе бы у вас здесь не сидело. Жизнь ради жизни это какое-то растительное существование. И, возможно, в какой-то момент каждый из вас понял о том, что этого мало, этого недостаточно. Вы решили пойти по совершенно другому пути. Скажу я вам сразу, этот путь самый сложный. Стать президентом Российской Федерации легче, чем стать действительно полноценным магом. Потому что испытания, которые проходит президент Российской Федерации, несравнимы, не идут ни в какое сравнение с человеком, который проходит э, испытания в, в, по этому пути, по этой сфере. Потому что президент Российской Федерации может позволить себе человеческие слабости. правда? Он всего лишь человек. Он может позволить им иметь право на ошибку, несмотря на то, что он управляет другими людьми, он ведь всего лишь человек, и никто его за это не упрекнет, что он всего лишь человек. Более того, его позиция человеческая как раз напротив более поощряема. Тот же, кто пошел по пути магии, должен отказаться, изначально отказаться, ссылаться на свою человеческую природу, делать ее себе оправданием. Таким образом, как ужасно это звучит, но именно примитивная человеческая природа становится для мага врагом номер один. Подчеркиваю, примитивная. Поесть, поспать, размножиться, позволить себе слабости, позволить себе истерики, позволить себе эмоции там, где они совершенно к работе не нужны. И это первое, с чем вам придется столкнуться, коли уж вы встали на этот путь, усмирять свои человеческие, человеческие животные страсти. В какой форме это будет выглядеть, будет решать каждый сам. Но раз уж вы встали на этот путь, вы должны пройти его ну, до какого-то логического конца. Не могу сказать, что до самого конца, но, наверное, какого-то логического конца. И вот для этих целей во все времена и сто лет назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и 40 тысячи лет назад существовали определенные ритуалы, которые получили название мистерии. И до нас дошли лишь отголоски, абсолютнейшие отголоски, которые как-то были описаны, они были описаны, подчеркиваю, как-то, потому что первое правило участника мистерии никогда никому не раскрывать суть ее. И как правило люди, которые находятся в здравом уме, они соблюдали это правило, описывая лишь общие постулаты, общие вводные, но никогда не углублялись в их суть. И вот это правило, которое вы тоже должны будете соблюдать. На наших тренингах выездных, которые вы знаете по предыдущим нашим поездкам, мы никогда с вами не затрагивали магические основы бытия. Мы затрагивали очень глубинные свои психологические основы, мы работали и с мамой папой, мы работали и с я есть, мы работали и с пробуждением своей внутреннего потенциала, возможно, через каких-то реинкарнационных проявлений или родовых проявлений, но мы никогда не ставили себе задачи, чтобы магическая линия, магическая линия прошлого, магическая линия информационная, магическая линия божественная, магическая линия собственной крови стала для нас главной и основной темой работы. И поэтому все предыдущие работы у нас всегда проходили по, не скажу стандартным, но по определенным правилам. И тот, кто был со мной в прошлом году, и в позапрошлом году, знает, что эти правила заключались в следующем. Мы были все друг с другом на ты, помните? Вот сейчас это правило меняется, поскольку в психологии то, что мы с вами будем делать, не имеет никакого отношения. Максимально уважительное отношение друг к другу и обязательное обращение на вы. Лучше всего, конечно, по имени отчества, но поскольку с отчествами бывает сложно, пожалуйста, по полному имени. Да? Никаких Женечек, Танюсечек, Катечек и прочих уменьшительного, ласкательного бреда, чтобы вы друг друга этим не унижали. Почему это надо, сразу объясняю. Процесс магический, процесс, процесс трансформации, это всегда процесс очень тонкий и деликатный. И он требует своего, своего пространства, в том числе и психологического пространства, и энергетического пространства. Допуская с кем-то беседы на ты, мы, соответственно, это пространство сокращаем, то есть пускаем в свое поле сознание другого человека. Это было нам нужно в прошлом году, когда мы действительно совместно решали вопросы материнских и отцовских программ. Но сейчас это не наша тема. Наша тема это личное, индивидуальное раскрытие потенциала, у которого Поэтому обращение на вы, даже если вы вдвоем. Поэтому общение должно быть крайне деликатным, даже если вы остались вдвоем в комнате, постарайтесь не нарушать этого правила, обращение друг к другу на вы и по возможности по имени общества. Вы испытаете уважение и к самому себе, и продемонстрируете уважение к партнеру, у которого точно так же идут трансформации, такие же, как и у вас. При этом при всем мы с вами пойдем по вот этому этапу, этапу постепенному изменения себя, и никто никогда даже я не может сказать, на каком этапе у вас произойдет это раскрытие. Оно может произойти в любой момент. Поэтому, чтобы и у вас этот процесс прошел максимально деликатно и у партнера вашего тоже процесс прошел максимально деликатно, постарайтесь это правило соблюдать строго. Да? Всякий раз, когда вы сбиваетесь, всякий раз, когда вы съезжаете на старые рельсы, помните, вы сейчас съехали на старую форму бытия. И вам придется приложить в два раза больше усилий, чем могло бы быть, если бы вы это правило соблюдали. Также выдержка ваша в этом вопросе, в вопросе обращения друг к другу, поможет вам научиться внутренней дисциплине постоянно контролировать свои мысли и слова. Для мага это первое дело, к чему он должен научиться. Контролировать свои мысли и слова. Есть у нас такое правило, да, прежде чем что-то подумать, надо подумать, насколько, насколько правильна будет твоя мысль, насколько ты не надоредишь одной своей собственной мысли. Потому что развитие магических способностей, оно предопределяет... Сила, которая, силу, которая выражается даже в мысленной форме, не говоря уж о том, как она проявляется в словах. Поэтому постарайтесь это правило не нарушать. Второе правило, которое у нас было в прошлом, в прошлом, на прошлых наших занятиях, это обязательное высказывание, обязательное описание своих переживаний. Так вот в этом году это правило отменяется так же. Вы не обязаны рассказывать о своих переживаниях никому если у вас нет такого желания, если у вас действительно нет потребности поделиться с окружающим, то есть продемонстрировать кому-то или всем присутствующим некие грани происходящего. Но при этом я попрошу вас, а это именно просьба, а не требования, достаточно честно отвечать на мои приватные вопросы, которые я вам буду задавать, естественно один на один это тоже очень важно, это поможет и вам, и мне правильно составить движение ваше личное по тому пути трансформации, который запланирован в общем объеме. Но напоминаю, у всех этот процесс будет индивидуальным. А вот третье правило, оно остается неизменным, более того, оно ужесточается. Правило это по прошлому году, вы помните, не рассказывать никому о происходящем здесь. Если в прошлом году это правило относилось именно описанию переживаний присутствующих, да, о себе вы имели право рассказывать, это было ваше святое право, и о том, что, в какой форме и как происходило, вы тоже своим близким имели право рассказывать. А вот в этот раз я ужесточаю это правило, я не даю разрешения рассказывать о том, что здесь происходит, ни в какой форме, никому. Это нужно не столько мне, сколько вам, потому что рассказ о ваших достижениях, о пройденный путь, это будет исключительно ваше достижение, это равносильно тому, что вы делитесь этим результатом с тем, кто его возможно совершенно недостоин. Не с вашей точки зрения с точки зрения магии, потому что я вас буду знакомить с этой силой, и она будет вливаться в вас, и магия может обидеться. Магия вообще обижается, когда ее отдают профану. То, что вы присутствуете сейчас здесь, это метод прохождения вами естественного отбора. Это не комплимент вам, это так оно и есть. Ради этого прошел просто долгий путь обучения, Обучился, учился у меня, как например, у многие мечане, здесь уже пятый, а то и шестой год многие Кто-то сделал над собой усилия и преодолел свои внутренние страхи. Кто-то просто принял решение, и это решение именно для него было настолько серьезным, что оно было учтено для вас в качестве метода естественного выбора. Кому-то было просто очень сложно собрать деньги на эту поездку. Здесь присутствуют такие люди. И это был для вас метод естественного отбора. Я очень надеюсь, что вы действительно приложили некие силы, в том числе и внутрь, преодолеть внутреннее сопротивление, и внутренние страхи, и внутренние болезни, и внутренняя, внутренняя скажем так, жалость, жалость потратить много денег на то, же, на что можно потратить меньше или вообще в другом направлении. То есть вы провели над собой какое-то усилие, и это усилие пошло вам в зачет. Именно поэтому вы здесь, сейчас присутствуете. А то, что вас так много, это говорит о том, что магия испытывает потребность в людях, которые способны на поступок. Не просто на сидящих и что-то там на форумах трендящих, да? не просто изучив, изучивших пару-тройку ритуалов призыва, да, и на, эти, на, на этих ритуалах начали быстренько наворачивать в себе то, что обычно человеку крайне надо. Деньги, там, женщины, что еще человеку обычно надо. Вот а я уж подзабыла напомнить мне. Славу, успеху, да? Все обычные вот эти человеческие вещи. Нет. Магией нужны люди, способные на поступок. Поэтому та мистерия, через которую я вас проведу, она будет вся связана с деянием вашим. Именно поэтому у нас такой сложный ритм движения. Именно поэтому он поставлен именно в такой форме. Потому что на каждом этапе, на каждом погружении вы будете что-то изменять в себе. Но не умозрительно, а именно через действие именно через действие. И поверьте, каждому из вас магия предъявит свои собственные требования, какое действие вы должны совершить, дабы доказать ей, что именно сейчас, в этой точке трансформации, вы готовы к переменам, вы готовы быть устойчивым, вы готовы меняться, вы готовы выполнять договор, который она, возможно, вам предоставит. Насколько вы Будете стойки к сложностям и не предадите ее, как возможно предавали ее в прошлых ваших жизни. Такое тоже было, правда? Да, и многие, ну не многие, но некоторые помнят, как это было, да, когда тебя возводят на костерные шафот или там на... к палачу в ручке, да, ты говоришь, нет-нет-нет, отрекаюсь от всего. Да, ведь смотрите, помните, что, ну, помните, да, ну, почти помните, скажем так, что обычно просили палачи-инквизиторов, отрекись. Они не просили ничего другого, они просили отрекись. А закон сохранения энергии говорит о том, что если в одном месте убыло, значит в другом что прибыло, таким образом честно и добровольно отрекались от своей собственной силы, отдавали ее в руки тех учителей, которые в этой силе были крайне заинтересованы. И вот сейчас ваша задача, возможно, это восстановить. И если ваша прошлая жизнь не этого воплощения, а предыдущего, была омрачена этим самым предательством, то вам придется об этом вспомнить и исправить ситуацию. исправить Ошибки не прощаются, ошибки исправляются. И ничего в этом страшного нет. На да? ошибку имеет право всякий. Но тот, кто имеет право на ошибку, имеет и обязательство эту ошибку исправлять. Таким образом мистерия будет заключаться в том, что мы с вами пройдем по всему пути становления, становления сознания как мага. Человек идет ставить свое сознание от первоосновы жизни, маг идет совершенно от другой первоосновы. Перед вами схема, с которой мы будем работать. Многие из вас ее знают, и знают достаточно хорошо, потому что на всех занятиях, связанных с магическим мастерством или э, просто с общей теорией магии, я вам в эту схему, схему трех кругов постоянно тычу в нос, тычу, тычу, и опять буду тычить, потому что <coughs> в ней зашифровано, зашифрован весь процесс. Просто на нее пока не наложен код, а код мы будем накладывать с вами в процессе нашего мастерии. Человек творит свою жизнь из первоосновы жизни, первоосновы внутреннего круга. Маг творит свою жизнь из совсем другой первоосновы, которую мы с вами сейчас побудем для себя на будущее, потому что она будет являться вашей личной индивидуальной схемой движения. Делайте на ней пометки, делайте пометки, какие хотите, потому что это ваш лично индивидуальный